Можно ли навредить себе, если заниматься со своими проблемами, как я самостоятельно? И да, и нет. Может быть, где-то можно навредить, но в принципе, на достаточно безопасная история. Просто многие вещи, которые вы будете пробовать сделать сами с собой, если вы будете что-то делать не так, они у вас просто не получится. Ну, плата за это будет просто потраченное время на освоение какой-то техники без, скажем так, помощи тренера навредите вряд ли. Вопрос возник, когда я обнаружила в себе полное равнодушие к тому, что раньше выбивала из жизни на два-три дня. Ну, здесь, возможно, только поздравить, если вы без помощи стороннего специалиста по видеозаписям, по каким-то, может быть, текстам, научились какой-то механике и научились менять отношение к проблеме. Обычно за этим люди приходят в психологическое консультирование либо в коучинг для того, чтобы что-то изменить в себе. У вас это удалось самостоятельно, поэтому можно продолжать дальше, и это уж точно не навредит. Можно ли самостоятельно с помощью НОП проработать подсознательный сценарий или обязательно нужен специалист? Ну давайте отвечу вам так, что да, можно, но нужен, требуется такой серьезный, наверное, психологический бэкграунд и уровень самоосознанности, я вот так скажу. И вы это можете все сделать самостоятельно. Но со специалистом будет быстрее, в разы и быстрее. Вот если самостоятельно будете прорабатывать свои подсознательные сценарии 5 лет, ну, условно говоря, для сравнения, то со специалистом проработаете за полгода или за год. Мне кажется. Это то, ради чего стоит обращаться к специалистам, чтобы ускорить. Можно ли проводить одни и те же самые техники по одному вопросу по несколько раз до получения результатов? Или лучше брать разные, э, разные темы? Можете проводить одни и те же техники для одного и того же запроса до получения результата, но если вы видите какую-то динамику, если вы видите, что э, что-то происходит, положительно в вашем запросе есть способы рабочие есть способы нерабочие есть то что к вам подходит а есть то что к вам не подходит и здесь соответственно тут вопрос уже стратегии если говорить про самовнушение то они работают медленно здесь нужно постоянно их повторять повторять повторять у себя прокручивать в голове надо пробовать надо пробовать ну, вот у меня есть ряд техник которые я уже потенциально понимаю, что в этом случае они будут работать лучше, чем другие. Здесь то же самое, вам нужно просто поперебирать и будет лучше, какие техники NLP самые эффективные и повседневные у вас. У вас это как? Когда я работаю сам с собой или у вас это когда я работаю с клиентами? Когда с клиентами, не могу сказать, потому что каждый человек индивидуален, кому-то лучше объяснять все на сознательном уровне. Ну и, в принципе, весь коучинг он построен на то, чтобы найти какие-то бессознательные вещи и вывести их в осознание. А есть люди гипнабельные, у которым на уровне сознания тяжелее что-то дается, тогда гипнотические техники. Если говорить лично про меня, то я очень люблю работать с субмодальностями. Они мне помогают прям эффективность свою поднимать. Субмодальности в плане целеполагания, в плане отношения с другими людьми, если говорить про социальную панораму. Также субмодальности так, целеполагания, общения, поднятие уровня энергии. Для меня вот через субмодальности хорошо. Я использую для себя лично, и у меня это хорошо работают, якоря, якорения ну и гипнотические техники все, типа шестишагового рефрейминга и все, что связано с самовнушениями, ну я как-то уже умею это, себя на это настраивать очень часто перед сном перед засыпанием стараюсь подумать о чем-то, что мне необходимо для того чтобы получить необходимый результат иногда делаю прям запрос прям во сне, обнимая жену перед сном лежу и Прошу свое подсознание, чтобы оно на утро мне выдало какое-то решение моей задачи.